Банде Гуру Падот Дандам Бхакта Бинд Дасаманитам Шри Чайтанна Прпум Банденита Нанда Саходита Ванчакалпаторо вишке пас индубе вач. Патита ананг пабуни бхавешна вибью о намо нама. Шина фактипа девишатта ваттуайи наму намаха. Нарая намуската намуската намускайи намаха. Девинь сараспатинга самататуя, мудрира. Шанкрита некий Гория Бхакти прамада акш jagodvarun, дейям сада pari тетас падам saranyam, битатиham bonodvall bhavadhipuham, bande Биспорижи, токима пигабо вдушва дарши. Пуранан вирагро сасагро сармурти. Сарадика май када кипам короси. Шри Кришна Чайтанна Прахунита Нанда. Шьяддоидто Сиад дей дагада бхакта хари кишина хари кишина આજ મત જ કક बત સકત કપત Хари Рам, Хари Рам, Раму Рам, Хари Хари. Бааванурупен саданранам Гангаатаранграманияджатакалапам Гоори нирантара бивушии табамбхагам Саги саджушо бадани, Лакшми жасча вакшаси, жасья Рама Рама Рама Рама Рама Рама Рама Рама Рама Рама Рама Рама Рама там бхакти йогу, привабиту хит саро жваасе, шутекшита патанонуна топам. Жади жади дхия туруга явибхабыети, таттадабпу праньясе шадону Сище Ши лабхакти, Сиддханта, Сарасвати Госвами Дакур Прабхупат, Парамхамса Джагадгуру, сказал, что мы либо заинтересованы в своем счастье, либо в счастье публичном, счастье окружающих. На самом деле мы, наша глубинная цель доставить удовольствие Бхагавану Сикришны, Гавдио Гурсипати, Чагатгуру, Шила Прабхупада, сказал, что мы либо боремся за собственное счастье, либо за счастье общественное. Но мы преданные заинтересованные лишь в полном удовлетворении Бхагавана Шри Кришны. Мы всегда стремимся удовлетворить Кришну, потому что если Он будет доволен нами, все и все будут счастливы. Если вы не верите тому, что я говорю, попытайтесь применить это в своей собственной жизни. Если у вас есть к чему-то привязанность, к деньгам, положению, что бы вам не нравилось, если у вас есть сильное влечение, Привязанность. Примените это в своей собственной жизни. Подарите, отдайте объект своей привязанности Кришне. И тогда вы увидите, что все ваши проблемы будут решены. Вы это не применили в своей жизни, не знаете на собственном опыте, поэтому не верите в эти слова. Но это правда. Однажды один... Человек, он не был преданным, тем не менее, он любил Прабхупаду, обладал любовью к нему, как это вот первоначальный. Восхищался им. Однажды Прабхупад сказал ему, тебе нравится курить? Он покупал себе дорогой, хороший табак. И Прабхупад сказал, я. Могу организовать человека, который будет крутить тебе сигареты и следить за тем, чтобы у тебя был этот табак. Но, но ты возьми и выброси все свои сигареты в Гангу, отдав их Кришне. И Он сделал это. И... А на самом деле он курил очень долго. Но после того, как он, он это сделал, вся привязанность ушла. То есть он отдал свою привязанность к Кришне. И Прабхупад говорит, что если вы думаете о себе, о собственном счастье, это греховная деятельность. Это греховно. Потому что абсолютно ничего в этом мире вы не можете назвать своим. Сказать, что это по-настоящему принадлежит вам. Ни единые вещи в этом материальном мире не принадлежит вам. Вы не можете говорить, мои, мои деньги, моя, моя слава, мою почет. Да даже ваше тело не принадлежит вам. Если оно действительно ваше, почему вы не можете полностью контролировать его? Почему утром вы себя чувствуете хорошо, а после обеда не очень? Ведь если Тело ваше, оно должно повиноваться вам. Таким образом, даже тело не ваше, но единственное богатство, которое у вас есть, единственная ваша собственность, это Кришна. Признаете вы это или нет, единственное, чем вы обладаете, все, каждый здесь, единственным богатством всех нас является Лотосные стопа Шири Кришна. Поэтому Горги Махарадж совершал баджан на той стороне Ганги, и кто-то из преданных из Шандипура пришли к нему на... получить его даршан. А то есть этот человек захотел вместе с Бабджи Махараджем совершать уединенный баджан. Тем не менее он пришел с женой. Дети остались дома, но ну, иметь сюда они уже выросли, между ними уже было поделено наследство. Много таких случаев. И люди, вот эти муж и жена, э, решили начать совершать баджан на берегу Ганги. Они поклонились Бабжи Махараджу. Бабжи Махарадж спросил, откуда вы? Мы из Шантипура. Мы приехали сюда, потому что хотим совершать баджан на Новодипе. Очень хорошо. Вы одни приехали? Ты, ты один приехал, то есть пришел один муж? Я приехал с женой. Жен, а жена вместе вы живете или отдельно? Мы отдельно живем друг от друга. Мы хотим жить как в А что насчет готовки? Что вы едите? Кто готовит, ты или жена? Моя жена готовит. Что сегодня кушали? И он начал перечислять разные явства. Мунг дал жареные баклажаны. Бхагаваджи Махарадж рассмеялся. Как ты можешь наслаждаться, продолжать наслаждаться пищей в то время, как ты потерял, лишился всего? Когда мы что-то теряем, мы рыдаем, нам ничто больше не интересно, нам кажется, что мы лишились собственной жизни. Но ты, ты с тобой это произошло, и ты не плачешь, ты не сокрушаешься. Кришна. Кришна ушел из твоей жизни, а ты живешь. Дал жареные баклажаны. Так, так, таким образом Бабджема Хараш преподнес урок этому человеку. Все хотят. Хотят. Защищать собственные интересы. Но как долго мы можем поддерживать вот эти свои интересы? Поддерживать то, что нам нравится. Как долго мы можем наслаждаться? Настанет момент, когда нам придется оставить тело. Итак, Бхагаван наделяет нас милостью в соответствии с нашим настроением. Не каждый, то есть всем положена Палладмана разная милость, разные степени милости. Those, you know, asura bias, asura Прохлад Махарадж говорит uh, мальчикам-демонам. Он говорит одноклассникам. Я сам видел, как ниши стал миллионером. Около нашей Гашалы живет один бедный человек, который едва сводит концы с концами, но внезапно в лотерею он выиграл 16 лаков рупиев. Это огромная сумма. Когда я был маленьким, я слышал, как один парикмахер, он жил в Южной Калькуте, зар... -то... то есть он выиграл в алтере также огромную сумму. Еще я еще знаю одного человека, который был обувщиком, то есть он очищал, чистил обувь на улице. И также он стал миллионером. Таким образом, это не что-то необычное. В этом нет ничего удивительного, потому что порой вы можете стать царем, порой нищим. То, потому что Махапрабху говорит, ДА Брамите, клана, Бхагавана джива. джива то становится царем. И я знаю таких царей. А потом они становятся нищими. Уличными попрошайками. Одного такого человека, жену убили, и он стал нищим. Итак, кто чем управляет? Бессмысленно заявлять, что вам что-то принадлежит, о... что принадлежит, что вам принадлежат какая-то собственность, какие-то богатства. Итак, Проход Махарадж говорит своим одноклассникам, Хорошо подумайте, поразмыслите сами. Наслаждение доступное в любой форме жизни. Тем не менее, настроение, наслаждение может быть может и может меняться изменяться если к примеру если живость что рождается в форме свиньи как свинья если бы мы с вами родились свиньями, мы бы охотились за испражнениями. Естественным образом они бы привлекали нас. Мы бы сразу же начали их искать и наслаждаться ими. Если кто-нибудь берется помыть свинью хорошим шампунем, а потом укладывает на какие-то роскошные кровати. В комфортный... И что, что, разве понравится свинье это? Нет, никакая роскошь не понравится ему. Потому что ему нравится жить на улице, в канализации. Ему очень нравится, приятно жить в таком месте. Таким образом, Наслаждение соответствует нашим самскарам. То есть то, что нам нравится, зависит от наших прошлых впечатлений. Таким образом, хорошее и плохое – это относительное понятие. То, что для вас хорошо, а для меня кажется плохим, а то, что для вас плохое, для меня кажется хорошим. Таким образом, это временные концепции. Точно так же боль и удовольствие, боль и счастье тоже временное. Они зависят от ваших предшествующих самскар, предыдущих самскар. Мне было хорошо во Вриндаване, где было 40 плюс 45, 46, но вы бы оказавшись в таких условиях, почувствовали, что умираете. В Индии, Раджастан и Гуджарат, эти, в этих местах крайне жарко. Очень жарко. Но люди же там привыкли к этому. Им нормально в таких условиях. Если бы вы туда поехали, вы бы, вам было бы сложно выжить там. А если бы я вас, тех, кто привык южный, к южным странам, поместил в Сибирь, где минус 20, вы бы замерзли от холода, в смысле, умерли от холода. Но там люди живут и счастливы, потому что они привыкли. Таким образом, все зависит от наших самскар, от наших впечатлений. Таким образом, те, кто сосредотачивается на things. временных вещах, лишаются всего, лишаются знания. Почему как человек обретает Why? знания? Знания бывают двух категорий. Почему люди не могут? Смотри, мой вопрос в том, почему люди не могут надолго сохранить себе какое-то знание? Почему Саду становится мудрым? Потому что у него нет камы, вожделения. Если есть желание наслаждаться, знание испаряется, оно не задерживается в нас надолго. Ведь знания и кама, вожделение не могут существовать вместе. Точно так же, как и преданность, и кама, наслаждение, желание наслаждаться. Там, где солнца нет, тьмы. Когда солнца нет, повсюду тьма. И также сказано в Читании там, где есть Кришна и преданные Кришны, не может быть Майя. Но вечное знание, присущее, даже живом существу, потому что внутри атмы заложено полное знание. Сейчас оно покрыто. Я не говорю о вашем нынешнем состоянии, я говорю о изначальной атме, о чистой душе. Она полна трансцендентного знания. Она самосияющая. Яна моя, пракашмой, ананда мой. Она наполнена наслаждениями, счастьем, но в обусловленном состоянии мы этого не видим. Потому что когда туча находит на солнце, его больше не видно. В таком же состоянии находится наша душа. Туши, тучи, тучи накрывают Солнце и становится темно. Тем не менее, Солнце присутствует на небе. Оно никуда не исчезает. Лишь потому, что тучи заслоняют его от нас, мы не можем его увидеть. Так же происходит во время солнечного затмения. I mean, can never be... Таким образом, татва гьяна never и дивья-гьяна be... no. attain... не... не может исчезнуть Гурубешап из вашего сердца. То есть она присутствует изначально в вас. И Гуру и Вашнавы помогают ващнавы вам, вам ее обрести, то есть имеется в виду убрать оболочки с нее покрытие. И Прохват Махарадж говорит, что совершенно естественно страдать и наслаждаться. Возможно, сейчас вы родились как, как люди, как в теле человека, в следующей жизни вы можете стать слоном и наслаждаться уже теми, теми наслаждениями, которые доступны в теле слона. Если вы родитесь в раю, там огромные вариации наслаждений, там столько наслаждений, что нет времени задуматься о том, кто я, кто я есть. Как мы можем наблюдать здесь, в богатых странах, Люди, как сумасшедшие, они подобны животным, подобны кошкам и собакам, у них нет времени сконцентрироваться и задуматься о вопросах бытия. Тем не менее, в этих странах соответствие с исследованиями больше всего самоубийств потому что они сходят с ума из-за наслаждений, из-за денег. Они наслаждаются из-за всех сил, но когда эти наслаждения достигают пика, они осознают, что уже нечем наслаждаться, разочаровываются и не видят смысла жить, совершая самоубийство. Как вспомните, случай с принцессой Дианой, жена принца Чарльза. Ее жена, леди Диана, она Она ехала с кем-то очень-очень быстро accident, и попала в аварию. И такое произошло с телом в этой аварии, что нельзя было различить, кто есть кто. Тела уже нельзя было опознать. В конце концов, при помощи медицинских исследований, было установлено, что это была действительно пр принцесса Диана. И я хочу задать вопрос, почему бы ей было не наслаждаться? Просто наслаждаться жизнью. Я понимаю, когда какие-то бедные люди, но у нее было все. У нее все было открыто ей. Все наслаждения. Тем не менее, она... Умерла, no то есть, нет. она не берегла, получается, свою жизнь, из этого попала в этот В этот автор, но те, кто осознают, те, кто способны сконцентрироваться на абсолютной истине, они осознают, что в этом мире нет ничего, чем можно было наслаждаться, и ничего стоящего. Здесь пустота, здесь тьма и пустота, потому что нет Кришны, без Кришны одна лишь тьма. Вот такого Кришнабаджан, это настроение, в котором возможно совершать Кришна Кришнабаджан. Я пытаюсь донести до вас, донести до вас это, это прямое сознание. Старайтесь совершать Кришнабаджан, потому что благодаря ему вы обретете высшее сокровище. Но для этого необходимо ваше усилие. Если вы не будете совершать Кришна Кришна может обмануть вас. Мы должны следовать настроению читания Махапрабху. Идти по стопам Шадгасвами, читания Махапрабху естественно мы не должны следовать обманщикам не должны следовать нечестивым люди, людям мы должны избрать подлинного гору принять полного гору и как только саду может Gita, осознать Gita, эти истины, именно поэтому Бхагавану Гити говорит, direct, you know, kill, передавая нам so прямое this. осознание, ja в этой шлоке говорится, что материалисты всегда, всегда на чеку, они следят за тем, чтобы ничего не потерять, чтобы не лишиться положения в обществе, не лишиться богатств, денег, они защищают свои интересы. Но они ничего не знают о, собственной, о собственном богатстве они, им совершенно неинтересно защищать, иметь в виду подлинное богатство, свое подлинное богатство они защищать не хотят. Саду встает в три утра, а такие люди только ложатся к этому времени. Бхактинатакур вообще совершал, повторял баджан всю ночь. Потому что демоны спали, а он спокойно молился, воспевал Харинам. Пять колонок ставят, вот когда Калипуджа, фестиваль, праздник, пять колонок. Так музыка кричит, невозможно спать. Единственное, что можно, это повторять Харинам. А если пойти по... Попросите сделать их потише, они начнут возмущаться. Таким образом, мы никем не можем управлять. Если вы хотите исправить этих людей, чтобы они вели себя, как кажется вам, правильно, это не уменьшается успехом, потому что, прежде всего, вы должны исправить себя. У вас полно недостатков. Гуру и Вашнава должны исправлять исправлять других, Итак, а вы должны работать с собой. Если будете кого-то стараться исправить, изменить, вы лишитесь всего. В связи с этим в Гите сказано то богатство, к ни, которому никто не стремится. Уникальное богатство, несравненное богатство ждет вас. Но вы, глупцы, не, не, хотите, не хотите получить его. Несметные сокровища ждут вас, но они никому не нужны. Таким образом, когда для материалистов ночь, утро, саду совершает баджан. Но когда материалисты в полном сознании, когда они бодрствуют, выискивая, кто тут хочет обмануть меня. В это время спит саду. То есть, спит, имеет, э, имеется в виду, что ему совершенно <much> это неинтересно. Саду интересен баджан, mm. а материалистам no. баджан совершенно неинтересен. No. В то время как материалистам интересны материальные вещи, а саду нет. And, and about, and about Very, very, very, very expert. Они очень материалисты очень экспертны в вопросах касаемо наслаждений. Они ставят камеры наблюдения, наблюдают за всем, пытаются контролировать все. Но нам нужно поставить камеры наблюдения в своем сердце. Это более практично в нашем случае чтобы наблюдать, что происходит у нас в сердце. Итак, Бхагаван Кришна объясняет, что обусловленные души ждет несметное сокровище. Тем не менее, им совершенно неинтересно оно. Но то, что неинтересно саду, то, что тот, чего стремится отказаться, Камин, с, то есть то, то, с чем не хочется прикасаться Саду, с такими вещами, как Камини, Канчен. Материалисты, глупцы, очень следующие во всех этих вещах. В Упанишанах сказано, Почему вы не забираете богатство, которое предназначено для вас? Бхагаван приготовил для вас огромные сокровища. Они ждут вас. Вы можете обрести, взять их и разбогатеть настолько, что никто в сравнение с вами не встанет. Именно поэтому Махапрабой говорит, что без любви Кришне Жизнь, жизнь человека подобна жизни нищего. Сделай меня своим слугой, Гурудев, и плати мне зарплату в форме Кришна Према. Итак, мы должны знать, что нас ждет несметное сокровище, несравненное сокровище. Према, татва вигиан. Осознав татва вигиан, вы сможете, вы осознаете, что вы самый удачливый в этом мире, в этом творении. Но вы не стремитесь к этому. Вкратце сейчас я расскажу о шлоке, с которой начал. В соответствии, Бхагаван отвечает вам, дает взаимодействие is с вами, in in соответствии с вашей пхавой. Об этом говорит сам Бхагаван. Итак, Бхагаван предстанет перед Вами в таком образе, какому соответствует Ваша Бхава. Тулсидаджи Махарадж около Гапешвара обрел даршан Бхагаван Но он явился для того, чтобы проверить его, потому что у Толси Сидаджи была была привязанность к Рамачандре. Он взмолился и сказал, «Мой Иштадев — это Рамачандра, я буду более счастлив, если получу его даршин». И тогда Кришна изменил свой образ и прислал как Рамачандра. То есть это подтверждает то, что говорится в шлоке, что Бхагаван является нам в таком образе, который соответствует нашей бхаве. А Парамахамсы все, что их окружает, видят как проявление своего гуру. Куда бы они ни посмотрели, они видят гуру. Они не видят мочу мужчин, женщин. Потому что их даршан чист. Когда Прохлада Махараш спрашивает, где твой Бхагаван? Когда Хирани спрашивает Прохлада, где твой Бхагаван? Он повсюду, и даже в колонии, да, и даже там. И тогда Хирани Кашипу ударил, силу ударил по колонии и вышел в Нарисимхадев. Таким образом, это доказывает то, что Бхагаван находится повсюду, но он мне он явится именно в том образе, который соответствует настроение Мои Ибхаве. Также есть история а, с Браманом, который поклонялся и в куле Двипе, Вараха Бхагавана. И он получил Адашан. На парикре мы заходим в это место. Браман стал проливать слезы и кланяться ему. Если вы поклоняетесь всю жизнь с Нарисим Хадеву и достигнете сидх, достигнете совершенства, вы получите даршан на рисинге. А гопи, получат даршан, получает даршан на даннарщи Кришны. И по-другому быть не может мы сможем обрести даршин Кришны, только Мирабай, если мы будем следовать Гопи. Иначе невозможно. К примеру, Мирабай также поклонялась Кришне. И она хотела достичь Нанданаси Кришны, но она не поклонялась Гопи. Она не следовала Радхарани, не следовала Гопи. Соответственно, она и не смогла обрести даршин Нанданаси Кришны. Она достигла успеха и встретилась лишь с Дваракадишей Кришной. Кришной из Двараки. И Лакшмидеви, она по сей день совершает аскезы в Билване. Но так еще и не встретилась над нашей Кришной потому что она не готова следовать Шимати Радхарани. Она считает, что она богиня процветания, богиня богатств. С какой стати она будет следовать пастушкам Раджа? Она надеется на успех, но это тщетно, потому что она не следует правилу. Итак, прежде всего, мы должны полагаться... То есть, наш успех, прежде всего, зависит от того, как мы слушаем. Ключ к успеху заключается в слушании в шроута. Насколько вы поглощаете и перевариваете харикатху. И в соответствии со степенью этого вы обретаете осознание. Таким образом, прежде всего необходимо услышать, слышать, слушать от исполненного источника, а затем стараться увидеть. И бессмысленно до Харикадхи смотреть на божеств, стараться получить их даршан. Это материальное видение, которое можно увидеть лишь в мочу и Материальные глаза бессмысленны. Именно поэтому Беламан Галтакур хотел выколоть их. В конце концов, он понял тщетность материального даршана, материального видения, когда он смотрел и видел мужчин и женщин. В конце концов, он выколол материальные глаза. И был доволен тем, что ослеп. И именно тогда Кришна захотел очень захотел даровать ему милость. Ведь Биламан Галтакор был браманом по рождению, был очень благочестив, но потом сбился с пути. А Кришна – Браманадев. Он тот, кто благоволит браманам. И в конце концов, Биламан Галтакор развил третий глаз. Он смог видеть третьим глазом. И именно третий глаз направлял его ко Вриндавану, во Вриндаван. Он, казалось бы, не мог видеть, тем не менее он знал, где Вриндаван. Он же был слепой. Как он, как он смог дойти, спросите вы? Да даже если у вас сейчас есть два глаза, вы все равно не можете пешком дойти до Вриндавана. Но он смог. Он успешно дошел. И он совершал баджан 750 лет на берегу Брамакунды, он наслаждался бажаном. Бхагаван являлся ему. Когда ваши глаза обретут трансцендентное видение, когда Харикатха проявится в вашем сердце, когда вы обретете отречение, отр отрешенность. А привязанность к материальному уйдет, вы сможете увидеть все лилы. И не нужно будет куда-то бегать, куда-то идти. Вы будете сидеть на одном месте и наблюдать Кришна лилы и Махапрабху лилы. Все это возможно. Тем не менее необходимо. Для этого необходимо адрес на видне. А Ватхут Махарадж продолжает преподносить нам, рассказывать нам о своих уроках. Тем не менее, Ватхут Махарадж не является нашим идеалом, потому что наш идеал — это Махапрабху и Нитянандапрабху. Если вы будете размышлять так, что «О, нам, как он, также можно лечь на улице и просто ничего не делать». Это неправильно. Народ Махараджи, к примеру, пишет баджане. Необходимо привести в гармонию учения прошлых и нынешних ачарьев и воспользоваться благом их учения. Прохлад Махарадж, несомненно, очень возвышенен. Он также мой гуру. Тем не менее, я следую. Мой идеал – это Махапрабху. Бхагавата Бхакты, потому что Бхагавата Дхарма описана в шастрах, и мы следуем ей. И Бхагавата Дхарма обладает несколькими уровнями, в ней несколько уровней, все, и Прохлад Махарадж и все, все, все те, кто описаны в Шимад Бхагаватам, являются последовательным брахмам Бхагавата Дхармы. Тем не менее, Бхагавата венч, венчает Бхагаватадхарму Рупануга Баржан. И мы исследуем Рупануга Вашнаума. Парамахамса те, кто за пределами материальной природы, понимают. Они учатся каждую секунду, куда бы они ни посмотрели, они извлекают из этого урок. Если они посмотрят на вас, они также что-то вынесут для себя. Даже если они видят что-то плохое перед собой, они из этого извлекают уроки. So I was discussing about this, you know, Abadudh Mala speaking, the moon god is also our, also my guru because by watching moon god I was very impressed to discover the time to time after, you know, full moon time, full moon is there, after that gradually moon going to lose his, uh, you know, you know как он рассказывал, наблюдал за Луной, когда она то убывает, то прибывает. А затем ее становится видно на небе. А потом она достигает своей пол, полной своей формы. Пурнимы. Она то увеличивается, то уменьшается, но с внешней точки зрения с Луной на самом деле ничего не происходит. Луна как была, так и есть. Она не меняет свою форму. Тем не менее, в соответствии с нашим видением, она то уменьшается, то увеличивается. В соответствии с тем, насколько она освещена Солнцем. Луна, то... <смех> <смех> Больше в размере, то меньше. Потому что Земля движется, освещение Луны меняется. Именно поэтому нам кажется форма Луны разной. Солнце отражается на поверхности Луны. То есть, прежде всего, Солнце падает на Луну. Уже Луна отражает солнечный свет. И именно это отражение мы и видим. Но когда мы достигаем такого положения, когда... Когда солнце светит на нее с другой стороны, нам кажется, что ее вообще нет, потому что мы не видим освещенной поверхности. И вот Хат Махарадж говорит, что от этого я извлек урок, что на атму не действует время. Атма не имеет возраста. Возраст влияет только на тело. Вы рождаетесь у своей мамы, Мама вас растит, вы подрастаете, из ребенка в юношу достигаете зрелости и старости. А затем оставляете тело. Итак, Атма вечна. So I learned very nice tata from that you know, moon god, very good. It's applicable for moon and not applicable for moon, only it's a fallacy, material of, you know, one magic, not that. So Bhagavan Sikhi was speaking to Arjun. Bāsāṅś si jīrnāni yathā dihāyu nabāni grinnāti narova parāni Бхагаван Кришна говорит Арджуне, «Арджуна, ты столько, столько думаешь, ты бессмысленная...» you know, когда одежды, то есть ты, твои размышления беспочны, бессмысленные, когда ты, твои одежды изнашиваются, становятся старыми, ты просто идешь в новый магазин и покупаешь новые. Ты и выбрасываешь старые. Точно так же. Точно так же происходит с телом и душой. Она оставляет состаревшееся тело и обретает новое. Вы оста оста оставите свое тело и вновь родитесь в Индии, как маленький ребенок, как младенец, и вас какая-нибудь другая мать будет растить. А возможно, кто знает, вы будете танцевать в киртанах. Кришна кто знает возможно с вами произойдет это не нужно рождаться где-то еще на земле лучше родиться здесь хотя здесь тоже не так уж хорошо потому что сейчас люди оскверняют нынешнюю ситуацию Ныне мир Сами полубоги молятся, пожалуйста, если, если мы что-то сделали хорошее, пожалуйста, награди нас рождением на планете Бараты, то есть на Барата Варша, как, как людей, то есть в человеческой форме жизни. Итак, вера может... Изменить Дхарма может изменить, измениться повсюду, то есть все меняется в мире. В Индии были времена, когда мусульмане подвергали гонениям индусов. Также Англия влияла на жителей Индии. Тем не менее, все эти давления не смогли изменить веру Индии потому что и вера Индии основана на ведах, на ведической культуре. Вы можете изо всех сил стараться изменить мои, мои мою веру. Но ничего не выйдет, потому что я, у меня очень твердый, твердый фундамент моей веры. С самого детства я... Еще в детстве я подражал Раване Раме, мы разыгрывали игры, Ромайны, а люди приходили посмотреть на наши представления. Мы не репетировали просто чистая импровизация, кто-то становился лакшманом, кто-то хануманом, кто-то рамачандрой, и так забавлялись. А на праздник, праздник красок, и на, на, на... тоже устраивали праздники на фестивале Кали, на Виджая Дашами Рамачандра отправился на ланку когда Дургу Божество Дурги опускают воду. И как раз вчера был фестиваль, свет, то есть Вы, может быть, даже не представляли, почему мы тут все украшали. Но глубинная суть в том, что именно в этот день Рамачандра победил всех на ланке и, забрав сито, возвращался домой. Именно поэтому в этот день все а, дарят друг другу подарки, одеваются в новые одежды, радуются, танцуют. <coughs> на Радакунде украшают тысячами огоньков, все. Обставляют тысячами, тысячами лампадок. Когда я был там, я был потрясен. Такое ощущение, что я попал на Галука Вриндавана. Настолько красиво. Все светится, все в свете, в огоньках. Итак, мы должны развивать наше трансцендентное видение. Все, все есть, все здесь. Остается только увидеть это. Вчера также мы говорили о голубях, которые были очень привязаны друг к другу. Когда охотник поймал в сети птенцов, прилетела мама и в панике также попала, угодила в сети. Когда Прилетел отец семейства, увидел ситуацию, подумав, «Боже, как теперь жить? Они же моя жизнь и душа!» И также угодил в сети. Сам добровольно полетел в сети. То же самое происходит и с нами. Мы находимся в сетях Майя кого-то объект нашей привязанности в сетях мая, а мы добровольно way, летим much, way, much, в эти сети. Таким and образом, чрезмерная привязанность плоха. Хорошо, если мы развиваем привязанность к Гуру Вайшнавам и Бхагавану, это дарует нам успех. Но привязанность, привязанность материальную необходимо Then уменьшать. Десятый мой гуру говорит, а вот ход Махарадж, это питон. Я наблюдал за тем, как он лежит в одном месте, никуда не ползет, ничего не ищет, просто спокойно лежит. Но если кто-то, какой-то зверек, пробегает мимо него, около его рта, он просто глотает его. Питон просто лежит и ждет, когда жертва сама прибежит к нему. Питон – это огромная змея, достигая 60 фут. Они огромные, как демоны, очень-очень сильные. Итак, Питан uh, so, не прикладывает никаких усилий, чтобы где-то что-то найти also, в себе в пищу. And Сама пища приходит к нему, и тогда он ее съедает. Someone, is going to maintain body, personally not going to search anything. So, same thing I was speaking in Palladmaraj. It is not complete, someday I can complete when time cannot follow. So many things, like ocean. Follow was speaking that it is not good. Palladmaraj, same thing, it is not good to try но я не говорю, что вы должны закрыться в комнате и ничего не делать. Я не говорю, что вам подходит такой, такой образ жизни. Тем не менее, я говорю о естественных усилиях. Что вы должны делать? Вы, что вы можете делать, вы должны делать. То есть ваши усилия должны быть направлены на служение Кришне. Хорошо, мне должны зарабатывать деньги, я должен делать это. Мне надо готовить. Я также готовлю, но готовлю для Кришны. Но не поддаваясь Раджагуне, не как люди в Раджагуне. Естественные усилия, то есть не чрезмерные, а какие-то деньги, которые необходимы для того, чтобы поддерживать жизнь, необх... можно зарабатывать. Но вот такие желания, как «Я должен стать миллионером, мне нужны состояния» — это демоническое настроение. И оно препятствует преданному служению. Чем больше денег вы будете зарабатывать, тем больше неудовлетворения будет у вас. Как я уже рассказывал, люди, которые достигают пика наслаждений, понимают, что дальше ничего нет. Все равно, что в пустыне, все равно, что мираж в пустыне. Они бегут, бегут за наслаждениями, но в конце концов осознают, что их нет, их не существует. Я обманут майей, а теперь уже время оставить тело. Итак, прежде чем разочароваться, лучше не дожидаться того момента, когда вы когда будете разочарованы, потому что следующий шаг после разочарования – это суицид. И мы видим, как в западных странах больше всего... Людей, которые совершают самоубийство. Мы должны наслаждаться трансцендентным саду -гуру, с саду гуру и ващнамами. На самом деле, подлинные наслаждения в нашем сердце. Мы по глупости своей ищем их вовне. Тем не менее, они находятся в нашем сердце. А мы, как слепые, ищем, ищем их. Можно целыми днями петь, танцевать, как Прохлад Махарадж. В Бхагаватам сказано, что он танцевал и пел один, сам с собой, как сумасшедший. Таким образом, наслаждение уже все, все наслаждения вас. Естественно, что для того, чтобы поддерживать свою жизнь, нам необходимы какие-то деньги. И можно зарабатывать их ровно столько, сколько необходимо. Оно не как это делают демоны, больше и стремясь заработать больше и больше. Во всем мире не сыскать и одного nobody, живого существа, которое не стремится к наслаждениям. Everybody to get никто не хочет страдать, никто не хочет боли. Все хотят наслаждаться. Каждое, каждое дживатма. Тем не менее, они страдают. Почему так происходит? Они не хотят боли, но они страдают, они получают ее. Потому что это происходит в соответствии с нашими поступками. Мы получаем расплату за свои грехи. Или что-то... Благ... То есть, если у нас на судьбе написано, что не по судьбе нам что-то, это не произойдет с нами. Таким образом, не нужно забывать, что за каждым нашим действием следует расплата. Или материальное благополучие, что также неблагоприятно для Баджана. Завтра мы продолжим. Запомните шлоку, с которой я начал. Tattadabapu Panayasi, Shadanu Gruhayu, Twambhapti Yogupari Bhavito, Hissaruju Asik, Shoteeksitapatanunatapamsam, Jadujadhiatu